Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня пользу брови Штребух. Всем привет. С вами Штребух, пищеварительный гигант и расхититель помоек. Как вы видите, ребятки, помоечка меня снова сытно покормила. Насобирал я эту еду примерно за недели две. Здесь есть очень сытный арбузик. Правда, его уже кто-то откусил, но это, в принципе, не повлияет на вкус. Также есть большое количество булок, колбаска и даже есть конопляное маслице. Видос будет очень сытным и вкусным, так что всем приятного просмотра. Поставьте лайк под видос и напишите в комментариях, через сколько я просрусь после этой еды из помойки. А сейчас первым делом, я думаю, нужно поджарить вот это мясо, которое я нашел на помоечке ленты. Это, ребятки, свинина. Посмотрите, сколько. Кто-то бы ее купил за 337 рублей. Здесь полтора килограмма отборной свинины из мусорного бачка. Пахнет мяском, ребятки. Сейчас проверю. Возможно, все-таки свинина пропала. Не, пахнет восхитительно. Сейчас я приготовлю из этой свинины фркаде из ягненка. М -м -м -м, да тут целая нарезка. Все готово для шашлыка. Приступим к прожарке. Нужно обязательно ручки помыть, а также смочить сковородку конопляным маслом. Я никогда в жизни не пробовал масло конопляное. Мне интересно, вставит ли оно вообще или нет. Потому что, как вы видите, здесь бошки нарисованы. Это жесть. Нерафинированное, холодного отжима масло конопляное. Видимо, это мяско будет галлюциногенным от конопляного масла. Я не знаю, пахнет обычным маслом. Коноплей даже не отдают. Кстати, никогда не готовил в обзоре еды из помои. Я думаю, это будет очень вкусно пахнуть. Я вот даже не знаю, промыть ли мне это мясо. Потому что оно все-таки просрочено на три дня. Я думаю, ему ничего не будет. Пожарю небольшую порцию. Я не особо прогладит. мясо. Ммм... <связывая> ммм... <связывая> да. да. Хорошо, блин! Как я люблю поесть, блин! А Купи! а а Вкусный обед не обеспечен! Помоечка кормит, как обычно! Как обычно кормит, как обычно! Беби, очень вкусно будет. О, беби, вау, Пахнет А теперь нужна приправка. Нихуя уебал, блядь. Буйня, Кто там? Чувак, Чувак? Это твой сосед, блять. Ты ч здесь готовишь на конопляном масле? Ну да. Ты охуел совсем что ли? Извини, я не хотел пахнет. Очень вкусно пахнет. Можешь показать? Да, я. Как я... ты готовишь? Хорошо. Ну такой вкусняшки. Пошли, угощен, пойдем. У меня вот здесь мясо жарится уже. Но в твоей рецептуре есть проблемы. Как... Есть косяки. Какие? Мы сделаем это по-китайски с Давай. У меня там есть что то для этого. А что есть? Вот, вот я вижу, у тебя кунжут. Да. О -о -о. Остер соус. Остерский соус. Торговая марка, устричный соус. Давай сделаем с устричным соусом, чувак. И с кунжутиком. И с кунжутиком. Давай. Ну, давай тогда приготовим. Ну, тогда открывай. Ах ты, запечатанная? Конечно. И знаешь откуда? Откуда? С помойки. Ты тоже роишься в помойке? <связь> Я тоже роюсь в помойки, клянусь тебе. Я думал, ты мне хочешь от лизы дать, если честно. Досрался. Нет, братан. Просто сердце к сердцу, рука к руке. Мы будем с тобой всегда на помойках рулить. Да, хорошо. <с> Спокойно. Давай, подзаправим. Ты знаешь этот рецепт? Я об этом уверен. Подержи костыль. ой ой ой О, я как пахнет. Я тебя научу. Восхитительно. Ой, На конопляном-то маслице и семечками кунжута это просто восхитительно. И самое главное, из помоечки. А почему ты так мяукаешь? Мне когда вкусно леукают. Ну так а мне, когда вкусно, я лаю. Ау, ау, ау, ау, ау, ау. Уже готово. Смотри, твой рецепт получился с моим дополнением намного лучше. Я не привык обычно готовить. Я всегда просто так ем. Сырой? Нет, жарю, но не показываю это в видео. Uh -huh. Я хочу тебе предложить не только это мясо. У меня на целый стол. Мама, дорогая. Посмотри. Это вот это? Да. Это очень много. Очень. Я даже так не нахожусь. Меня помойка хорошо порадовала. А почему арбуза откусан кусок? Я хочу тебе вот положить сюда, и мы вместе сейчас его попробуем. Это да, а, ну а вот это что? Я не могу понять. Вся эта еда прямиком из помоечки. Дай быть такого не может. Может. Все из помоечки. Я... Блин, ну да. Это сальца? Что-то да. неприятное на вид. Это очень вкусно, ребята. Это просто жесть. Ой, какое сочное. Ой, какое мягкое. Великолепно. Зачем переплачивать? Нет смысла. Нет смысла переплачивать. Вот видишь, как бывает. Пришел к соседу с агрессией, а ушел с сытым желудком. Ну, тогда он... Вот. Очень большой. Кунжутик. М -м -м. Такого в ресторане, ребят, не купите? Да ладно? Ты сможешь это съесть? Кстати, сосед, я тебе знаешь, что принес? Ты сейчас увидишь. Я принес тебе из своей квартиры острые чили перцы. И готов ли ты ее, ну, испытать свой, свой желудок, как пищеварительного гиганта? Конечно. Я взял себе самый большой. Ну, тогда... Они засушены. Они все равно острые. Так, ну, так как сухарики. Ну, тогда... Смотри, а запивать будем, ну, как в челленджах, молоком. Проживать надо до конца и съесть. <решит> Я ха где то запить. А. А. О. Ой! <свист> очень остро. <свист> У меня все горит. Ой, рот горит, пиздец. Ой, блядь. <свист> Можно мне тухлым молока? Фу. О-о-о! А. А. Очень жут. Блядь, наверное, соседи думают, что мы здесь порно снимаем, короче. Да правда очень остро, не могу просто. Зря мы с них начали. Ну тогда. Так, я предлагаю это сальце. А я заем это арбузиком. Кстати, да. Нет, я поддерживаю твою тему. М -м -м -м -м. <сосы> Блять, бля, мне, мне из носа идет, все. Я хочу самую сердцевину съесть. Так сожри, кто тебе запрещает-то? Все же бесплатно из помойщика. <мышляет> <мышляет> ну почти, давай вот так. Нет. Ну дурак, <мышляет> блядь? Промахнулся в <повая. мышляет> У меня гель для укладки закончился. Найти тебе на помойке? А, Арбузиков. Нормальная тема, кстати. Ой, господи. А он свежий или что? Ну. Освежает довольно-таки. Кстати, не испачкал. А гранатик. Гранатик, мне кажется, это напоследок. Подгнил слегка. Ну ладно. Чем он подгнил? Я смотрю, ты и пирожков нашел. Да. Помоечка здорово нагорнила пирожки. Это Ой, сколько сока. о. дорогая. Это фут порно. Надо больше сока после перца. о гад. Подожди. А это что такое? Крылашки. Ты же говорил. Это вот эти штуки? Мои. Ну тогда покажи. Их не видно под пиджаком, но очень мощные. -мать. Это очень вкусно. Заедай гранат курицей. Угу. М -м -м. Да. Жри, короче. Свежая. Абсолютно свежие. А, а какой, какой срок годности? Сейчас я посмотрю. До 22 числа. Просрочено. А сегодня какое? <с> какое сегодня число? Так я как тоже живу, нет? как и ты, короче. Я не понимаю, короче, какое сегодня число. Просрочено на три дня, ребят. Слушай, ну как тебе Перчик. Очень жесткий. Это очень жесткий он меня взбодрил сильно ну тогда я отрезвел даже я думаю после курочки хорошо залетит вот это молочко давай попробуем 32 процента большая кружечка это детское молоко Да. до угодности до 30 -го, -го. просрочено на два с половиной месяца да ладно я такого еще не пробовал всегда все бывает первый раз Молоко просто супер, потому что, видимо, химическое. Оно абсолютно хорошее. Mm -hmm. Восхитительное. Mm -hmm. mm. Блять. Сука. Mm. А вырезка? Вырезку я хотел попробовать вот в последнюю очередь. И тоже с острым перцем. Не-не, я уже, да. Давай попробуем булочки. Чем они? Конвертик с черни начинкой. Ну, у меня, сударь, по-моему, он в говне весь. Или это мое ошибочное мнение? Я не задесрал. Слойка с сосиской. М -м -м. Очень вкусно. Подожди. А у вот, тебя с чем? С черничкой так давай это меняться так я это уже облизал а, то бишь штребух ну ладно брезгает да нет туда блять ну вот молочко вот это молочко чем-то ну хотя оно и просроченное, мне кажется абсолютно нормально и оно спасло еще и от перца хорошо и судно ну тогда Пирог подъезжает. Что у вас, сосед, еще есть? Запеканочка творожная с манго и маракуйей. То бишь ты хочешь уже прийти ну потихонечку к... Вот я у, у вас видел тортик здесь стоит. Мне вот это интересно очень. Берите тогда. Нет. Я имею в виду, ты потихонечку хочешь к десерту подойти. Да. Mm. Подожди, это не крыса кусала тут? Возможно, большой спринтер на помойке. Uh -huh. М -м -м. Ну, да, да. М -м. ну, как она на вкус? А я никогда не понимал, что такое расхититель помоек. Это вот так называется? Да. <связывая> она газированная у меня. Ты пока. хочешь сказать, что их можно наесть и опинеть? Да. Ну круто. Я смотрел какой-то ролик, обезьяны ели всякое говно, короче. Ну вот стухшие, короче, сливы там, ананасы, короче. И потом валялись пьяные просто. Так давай попробуем. Тогда мы уже делаем это. Фу, блядь. Что такое? Не, нормально. Это моя. Косточка попала зуб болит. Есть такая, как сказать, теория, что если груши с молоком со скишем выпить... На следующий день просто... За ваше здоровье, ребятки. М -м -м. Блин, ну это пиздец. Да, я тоже, тогда. да. У меня сытная булочка. А? С корицей. Подожди, это с корицей булка? Да. Ну так это на нас тут с молочком. Что еще у тебя есть? Крылышки мы пробовали. Есть колечко песочное. Не люблю. А как тебе такая курочка? Ну, это я с собой заберу. И сделаю на мангале вот эту хуйню, короче. Ой, как... Давай вот этого отведаем. Я сервела-то сильно хочу. Я тоже. <звук> угу. Не пойму. Як пахнет? Непонятно. Есть подозрение на пробить. У меня лучший, короче, вкусовые рецепты рабочим у тебя. Да нет, просто копчат. Срок годности до 23-го. Сегодня 25-е. Просрочено на 2 дня. В ну, принципе, не это. особо страшно. Ой, блядь. Тебе оператор тоже, чтоб не голодал. И мне кусочек. Вкусно. Очень вкусно. Превосходно. А что ты здесь натворил-то, блядь? Я думаю, что это ну, опасно для пищеварения. Или пищеварительный гигант сможет это сделать? Я смогу это съесть, у меня не опасно. Ну, если ты перец съел, я думаю, что ты сможешь это сделать. Ты, блядь, охуел или что, блядь? Нет, колбасу, колбасу сюда, колбаса, сюда нахуй. Кса, кстати, оказалась нормальная. Сюда, блядь, отдал. А, Сюда, блядь. Я тебя потом покормлю. Слушай, да я спрячу. А вот ну, и тёмал. Подъехал, Да. Ну, оставь мне-то чуть-чуть. Нет, ты протянешь педаль. Ну, я понял, да. Хорошо. Очень хорошо. Так, что еще есть? Груша, перчики твои. О, вот сальцы. Ну, вот это интересно. Ну, тогда открывай. Блин, это даже, ну, очень страшно, ребят. Давайте будем извлекать. Ой, ух. Фух. <свот> Вроде норма. <свот> так норма, ну блин. А, нет, кусочек. <свот> <свот> <свот> Нормаль, нормально, нормально. Выглядела просто не особо красиво. Нет, там просто фишка заключается в другом. Какой-то маринад просто, как будто огурцов туда напихали вовнутрь. Вот это где ты нашел? Помоечки ленты. Уважаю. А что это там вообще? Что это? цыпленок ты пока. И это убирай, потому что... Но он уже глаз положил. Конечно. Поверь. Это оказалось одной из самых вкусных вещей. О, мангустин с мясом. Я предлагаю, короче, еще по перчику съесть. Нет, я не буду его есть больше. Ну, я съем еще один. Фу. Ты таким образом дезинфицируешься? Ну да, да, да. Правильно. Мангустин с мясом мне не подушает. Как это мангустин? Не знаю. Какой мангустин? Это мясо. Не понравилось? Нет, ничего, в принципе. Ой, блядь, да, это тухлое было. Этот пирожок был испорчен. Есть пробитие. Услада с куриными грудками. Куриные грудки услада. Что там внутри находится? Я не буду. Ты психанул, получается? Да, а? я не буду это есть. Все. Почему? Потому что мне невкусно. Ох. Я весь вечер хочу, ну, и смотрю туда... Давай, доставай его. О -о -о -о. Он испорченный. Самая заветная оказалась самым плохим, как ты, ну ты Понимаешь? Да, я понюхаю. Чем пахнет? -то? Да он походу пропал. Чего? Пропал. ⁇ <связь> <связь> <связь> <связь> ба, народ, блядь. На ху, хуел, блядь. Эй, давай, что нахуй, охуел, блядь. Давай, давай. Что-то как-то не очень. Че. Блядь. Колбаска осталась. От него береги. Все смотришь, блядь? Моя нахуй. Блядь. Да у меня колбаса упала. Донатцы. Донатцы. Дай мне один. Не советую. Это не донатцы, а беляшины. Не, я пас. Ты понюхал? Здесь точно все испорчено. Оно липкое, тянется. Mm -hmm. Да, да, да. Ой, ну, ну что, сосед? Иди нахуй отсюда. Да, да. Раз так все было, ну, прикольно, короче, давай я курю, курочку заберу, короче. Да, только в следующий раз теперь ты меня короче. Без проблем. Съебался отсюда. Давай. давай. Люся! Люся! Ладно. Давай. Братан, все. Ребят, я в такого соседа пиздец, блядь. Вы посмотрите, что наделал. Я в шоке, тут все зарыгано. А это мне на потом. С вами был пищеварительный гигант Штребух. Была еда не особо, конечно, аппетитная, но самое вкусное это было мясо которые мы пожарили по китайскому рецепту. Спасибо огромное соседу, что пришел. Немножко мы тут насвинячили, конечно, но это, в принципе, не особо страшно, ведь все можно будет отмыть. Если вам понравился данный видеоматериал, поставьте лайк под это видео, и напишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы мы в следующий раз продегустировали. А с вами был пищеварительный гигант, просто расхититель помоек. Встретимся в следующих видосах.